Привет! В этом видео я расскажу, как ты можешь выбрать подходящий для тебя урок из наших курсов. На этой странице ты выбираешь нужный тебе курс. Если ты раньше никогда не учил язык или у тебя проблемы с произношением и чтением, то для тебя курс А0. Если ты умеешь читать, писать, верно произносить все звуки, то для тебя подойдет курс А1. Если ты хочешь учить язык для путешествий, то тогда отличным решением будет курс для путешественников. Ты выбираешь нужный курс, например, А1 и нажимаешь на него. У тебя открывается страница со списком уроков, внимательно ознакомься с ним, чтобы узнать подробнее о каждом уроке, нужно на него нажать и у тебя открывается вот это окно. Обрати внимание, в некоторых уроках есть бонус, пробный международный экзамен Дели. Это огромный плюс, попробовать свои силы, увидеть, что необходимо повторить или выучить, чтобы сдать экзамен на высокий балл. Этот бонус не оплачивается отдельно, это наш подарок для тебя. Уроки ты можешь проходить по двум тарифам, все сам и с преподавателем. Тариф ⁇ Все сам ⁇ В нем тебе предоставляются все материалы урока на 30 калинарных дней. Видео, учебник, упражнения, ответы, но без обратной связи от преподавателя и без урока по Skype. Тариф с преподавателем. В нем тебе предоставляются все материалы урока на 30 калинарных дней. Видео, учебник, упражнения, ответы и обратная связь от преподавателя и с одним уроком по Skype. Если ты не можешь определиться с курсом или уроком, то можешь записаться на бесплатную консультацию, где я подробно отвечу на все твои вопросы. Чтобы записаться на консультацию, оставь нам свои данные здесь. Если ты уже определился с курсом и уроком, то переходи к оплате. Как оплатить, ты можешь посмотреть в этом видео. Если у тебя остался вопрос, ты можешь нам написать по этой электронной почте, по телеграм нажав на этот значок, или инстаграм нажав на этот значок. Встретимся на уроках!